Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня стендап-психолог Каламперная Анна. И мы сегодня с вами будем говорить на довольно серьезную, довольно серьезную тему. Это алкоголизм. Мы можем начать, мы можем затронуть еще и тему наркомании сегодня. Тема довольно неприятно, не принято ее обсуждать в обществе, и, в общем-то, тема такая, которая вызывает противоречивые чувства у многих людей. Есть люди, которые точно страдают алкоголизмом, но они при этом не понимают, что они, что у них алкоголизм. Так, я сейчас я пригласила на нашу встречу специалиста по этому вопросу Павла Козырьяна. Павел, психолог, мой коллега, который руководит несколькими реабилитационными центрами, и я его сейчас приглашаю к нам в эфир. Вот добавить, Паша должен сейчас быть с нами в эфире. Ожидаем Павла. Я хочу поблагодарить вас. Павел, привет! Привет! Привет! Я хочу поблагодарить вас э, за вопросы. Паша, ты видишь вопросы сейчас? Они перед тобой или нет? А, или да. тебе зачитывать? Да, я вижу. Лучше меня зачитывать, я не вижу. Хорошо. А хорошо меня слышно? – Да, тебя слышно да, отлично. Самое... Кстати, пожалуйста, я сначала расскажи да. немного о себе. Почему ты вдруг Все... решил заниматься этой деятельностью? – Всем, всем добрый день! Меня зовут Павел Казарьян, я психолог, психотерапевт, тренер УПИ и возглавляю несколько реабилитационных центров для наркозависимых и алкоголевых ребят. Хотя, в принципе, мы не ставим разницу между алкогольной зависимостью и наркотической зависимостью, потому да. что, по большому счету, это одна и та же химическая зависимость, и результаты разрушения ну, и в том, и в другом случае одинаковы. Значит, почему я вдруг... Это вопрос, который был в чате или это лично твой вопрос? – Нет-нет, это лично от меня, да. Я знаю, что ты давно занимаешься этим вопросом, что у тебя большой опыт. Сколько лет вашему Центру? Я просто не помню. Помню, что много? – В общей сложности я занимаюсь этим вопросом около 15 лет, а Центру вот именно этому – 12. Это очень длительная история. Я познакомился с системой реабилитации, которой занимается один из создателей нейролингвистического программирования, Фрэнк Пьюселик. Он, кстати, твой живет в Одессе, да? Как подожди, в одном городе, когда живут, это как? Почти земля. Вот. Он в Одессе живет сложились звезды, и он живет в Одессе. Это очень здорово. Я имел возможность, счастье и честь у него обучаться. И он возглавляет сеть реабилитационных центров по своей схеме и методике. И я стал заниматься одним из них, а потом мы развились уже. Это так очень, очень сжато, очень коротко. Вот. Просто там очень много вопросов. И Также я думаю, что... вопрос, вот смотри, с игроманами вы занимаетесь, ты занимаешься иг игроманией. Отдельно с игроманами мы работаем не в рамках центра, а мы работаем в индивидуальном консультировании, но очень часто среди ребят, которые химически зависимые, они одновременно являются игроманами. И, естественно, мы эти вопросы тоже прорабатываем, потому что, ну, они как бы то ни было, они связаны. Да. Давайте начнем с вопроса. Сейчас, секундочку, да. Значит, смотри, я предлагаю. Вы начали тему, перескочили, перескочили. Все, все, все, все. Мы так не перескочили, давайте, мы я сейчас. Буду да, да, вопросах, я буду за вашим вопросом. Я вам буду скринить и присылать. Хорошо, все хорошо, да, да. Значит, такой вопрос. По каким признакам отследить у себя созависимое поведение и как вести себя конкретно в тот момент, когда нестерпимо хочется догнать и причинить добро? Стандартная да, ситуация. Когда <с хочется <с помочь человеку, вот конкретно сейчас помогу в последний раз, а потом он, она все поймет, и я уже буду твердо стоять на своем. Я так понимаю, это вопрос о том, что когда алкоголик, например, просит деньги на бутылку, да, условно. Как себя, как вот найти, во-первых, этот пункт, что ты уже включился в эту игру, и во-вторых, как действовать, кстати, в этой ситуации? Очень просто, очень просто. Для того, чтобы отследить свое созависимое поведение, нужно, ну, так немножечко абстрагироваться, по-нашему это войти в третью позицию. Вот. и посмотреть на ситуацию со стороны. Ты, ты <с escaped> э, ну, то есть посмотреть со Отнестись к человеку, которому, который является там, например, гипотетически вашим родственником, отнестись к нему так, как будто это не ваш родственник, а, например, ну там какой-то знакомый или сосед или еще что-то. Как бы вы себя вели в таком случае. И тогда здравомыслие начинает возвращаться на круги своя, и вы сможете адекватно оценить его поведение, то есть дать себе самому обратную связь. Посмотрите на него не глазами влюбленными, мамы, там, жены, сестры или дочери, вот, а посмотрите на него глазами постороннего человека. И тогда вы четко отследите свое поведение, насколько оно адекватно. Мы такие все хорошие советчики другим людям, вот, только <с когда <с вопрос касается лично нас, к сожалению, мы немножечко зашорены и не можем адекватно оценить ну, саму ситуацию. Поэтому посмотрите на своего любимого, там, близкого человека глазами постороннего. И тогда все станет на свои места, вы отследите сразу же, где вы включаетесь, вот, а где нужно как бы немножечко поступить по-другому. Паша, как первый шаг? Какой первый шаг сделать? Вот ты отследил, ну, вот человек отследил, да, что э, муж страдает алкоголизмом mm -hmm. и просит: ну, дай мне, дай мне 10 рублей, грубо говоря, mm -hmm. и уходит с этими 10 или там, со 100 рублями, да, уходит и придет пьяный, понятно. Какой первый шаг должен сделать человек, который находится рядом в этот момент? – Первый шаг для самого себя – это всегда признание проблемы. Вот mm -hmm. первый шаг для человека, это нужно признать, что да, в моей семье, в моей жизни есть такая проблема, есть алкоголизм, либо человек сам у себя признает, что да, у меня есть там зависимость химическая. Вот. И только с этого первого шага начинается выздоровление. Сначала нужно признать, что да, у меня есть эта проблема, и тогда э, определенный есть алгоритм действия. Во-первых, не должно быть никаких тайн. Потому что uh -huh. Тайна – это первый друг наркомана-алкоголика, когда в семье начинают покрывать свои проблемы и говорить, что типа как бы, ну, «у нас хорошая семья, у нас все хорошо, у нас такого быть не может, мы справимся это тихонечко, там, конфиденциально как-то». Это первый шаг к э, длительной, э, длительной борьбе, значит, э, стук в стену головой, вот это первый шаг к этому. Почему? Потому что необходимо обрезать все возможные пути для дальнейшего злоупотребления наркотиками либо алкоголем у человека. Вот. Каким образом это сделать? Нужно перестать делать из этого тайну, и нужно поставить в известность своих близких, в первую очередь, соседей на работе кого угодно многие говорят его уволят или еще что-то там произойдет ну его в любом случае уволят только есть разница от чего его уволят и когда его уволят вообще наркотики и алкоголь они отличаются на постсоветском пространстве тем что алкоголь это социально признанный социально адаптированный наркотик и тут очень тяжело провести ту грань, когда человек, ну, в рамках каких-то адекватных может выпить бокал вина на праздник на то либо когда он уже алкоголик. Если с наркотиками все понятно, да, вот есть факт употребления, его поймали на чем-то, там заметили все, он наркоман, есть проблем. То с алкоголем, к сожалению, и не все так просто, вот. Как правило люди замечают, что у человека проблемы с алкоголем, когда он живет в глубоком систематическом употреблении. Вот. – Да, я даже помню, что если взять советские фильмы, там сплошная пропаганда алкоголя, то есть ни один фильм не обходился без рюмки, когда-то на это обратила внимание моя бабушка, да. я тоже стала это замечать. Везде а все выпиваются. А сейчас обрати внимание, вот я часто, наверное, это у меня уже профдеформация какая-то, я часто обращаю внимание, когда хожу в кинотеатр, смотрю какие-то фильмы, там показывают таких классных, красивых, успешных людей, которые нюхают кокаин, вот, периодически употребляют ЛСД, либо там героин, и так у них все просто, там они прошли 21 день, там где-то потом вышли, это все... Э, ну, встраивание таких вот каких-то непонятных, кому то нужных систем человеку. Вот мы смотрим, он такой успешный, либо она такая успешная, красивая, у него такая жизнь прекрасная, Но она периодически употребляет наркотики. Вот в реальности все не так. В реальности, если человек употребляет наркотики, то его жизнь идет по наклонной, и лишь 2-5%. Из тех, которые начали употреблять наркотики, они смогут найти путь обратно. Это если касается наркотиков, если касается алкоголя, там немножечко больше процент, но опять же у нас нету ни системы отслеживания вот какого-то порога, когда человек становится алкоголиком, и нету системы лечения как таковой на государственном уровне. Я сейчас про Украину говорю, но я думаю, что и в других странах постсоветского пространства точно так же вот, мы вряд ли чем-то отличаемся, но система вот этой нет. Если раньше были какие-то там народные суды, вот вспомню, да, вот, были были ЛТП, по-моему, они назывались там, алкоголиков подбирали, куда-то везли, где-то там они были, были. – да, лагерь терапии, да. – Сейчас ничего подобного нету, сейчас это чуть ли не поощряется, и как бы э, спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, по сути так. – Да, наверное. Паша, интересный вопрос следующий. Алкоголик в семье, нужно заниматься его решением, э, нужно заниматься его решением проблемы, то есть лечить алкоголика или же всей семье необходимо менять что-то в жизни. Если возможно, раскройте, пожалуйста, эту тему. Суперский вопрос. Когда в семье наркоман, то это, или алкоголик, неважно, когда в семье алкоголик, это не, не это человек болен. Это вся семья больная. То есть это как одна определенная ячейка. То есть это система, семейная система, которая заболела, и менять поведение нужно будет всем. Если вы хотите изменить конечный результат, то меняться придется всем. Вы так или иначе поменяете. Если все останется так, как было, то это будет все по шаблону, по кругу, будет повторяться и повторяться. Притом... Если в семье алкоголик, например, который не признает проблему, говорит: я, это, я не алкоголик, у меня все нормально, я ничего не хочу, вот, и, там, докажи мне, это у тебя проблема. Очень часто они так говорят. Иди сама лечись или иди сам лечиться. Вот. Если в семье алкоголик, то меняться может начинать любой член семьи. И результат будет однозначным. То есть в любом случае кто бы из членов семьи не начал меняться в любом случае будет какие-то изменения это повлечет к вынужденным изменениям самого человека у которого вот тот очаг проблемы ну, если он хочет сохранить эту семью я так предполагаю безусловно, безусловно. Хочет... безусловно. Я там читал, кстати, перед тем, как я ехал, я там читал, девушка одна писала, я просто ушла от него и все, и короче mm -hmm. да пошел. Вот. С одной стороны, я ее понимаю, да, все здорово, все правильно, да, но м -м, тут как бы нужно смотреть каждый случай индивидуально. Знаете, как бывает? Бывает так. Вышла замуж, он стал алкоголиком, либо был алкоголиком, тогда непонятно вообще до чего выходила, но суть не в этом. Вот. Вышла замуж, он стал алкоголиком, она его бросила, вышла снова замуж, он опять стал алкоголиком, он она был его был. бросила. Да. Вышла замуж, он опять стал алкоголиком, либо наркоманом, либо игроманом, в принципе. Эти... Вот зависимость, она может переходить, вот, например, из алкоголика человек может стать запросто наркоманом. Вот, из наркомана запросто алкоголиком. Если доступы обрезаны к алкоголю и к наркотикам, он может стать игроманом. Ну, ему нужно выходить из привычного состояния. Это такой способ прятаться, прятаться в какую-то другую реальность совершенно, уходить в эту реальность для того, чтобы не испытывать тех чувств, нересурсных, которые человек в трезвом состоянии испытывает. Да. Я тоже считаю, что всегда нужно начинать с себя, и терапия всегда это будет первый и самый главный шаг. Особенно, mm. если это вопрос про детей, это начинать с индивидуальной своей собственной терапии. Конечно, всех на терапию. И папу, и маму, и бабушку, если... Так, она... А у нас, у нас же дело в том, что э, если ты идешь к психологу, то это значит, что у тебя я не в порядке, что-то с головой. Да, у тебя что-то с головой не, да, не. в порядке. Ну, ну, пока Но у нас такое связи, мышление. Я не знаю, от психологов, да. Паша, твое мнение об эффективности прохождения реабилитации в центрах закрытого типа? ребята удерживаемых там насильно. То есть никогда э, он туда пришел сам своими ногами, а когда его туда привезли, промыли, как я читала когда-то, угу. ну, и лечат. Ну, Наносят смотрите, добро. Э, на, наносить добро. Человек, э, который э, находится в систематическом употреблении чего бы то ни было, вот, он неадекватен. Нужно исходить из этого. Да? Он неадекватен и очень часто он не в состоянии принять самостоятельно какое-то решение, да, И в принципе, в принципе, если бы это было на государственном уровне поддерживаемо. То можно было бы человеку ставить, например, альтернативу какую-то. Очень часто на фоне употребления наркотиков либо алкоголя люди совершают какие-то легкие правонарушения, образно говоря. И в определенных цивилизованных странах суд предлагает им альтернативу, либо они идут на лечение, либо они идут в тюрьму. В таком контексте насильное причинение добра вот. Я приемлю. – Довольно человека... Да, то есть это нормально, это эффективно, почему бы нет? Но если человек, ну, по сути, из-за употребления, из-за того, что ему на, на дозу пошел украл что-то, вот. ну, по мелочи я имею в виду, не беру тяжкие какие-то преступления, если он по мелочи что-то украл, ну, здорово ему предоставить альтернативу. Иди лечись, или «иди э, садись в тюрьму» – это твой выбор. То есть, любой человек, который нарушает закон, он в любом случае должен делать э, выбор в тот момент, когда он его нарушает. Вот. Он должен понимать, что если он ворует, то его могут поймать, и он сядет в тюрьму. Это тоже нормальная ответственность. И э, тот человек, который употребляет алкоголь или наркотики систематически, он тоже делает определенный выбор. Люди это понимают, он должен понимать, что он может там, не знаю, начать гнить, у него может произойти там сепсис, либо цирроз печени, либо еще что-то. И в конце концов он умрет и причинит своим родным и близким много вреда. Но в том состоянии, к сожалению, не всегда понимают. И родители хотят отдохнуть хотя бы там родители, там близкие, хотят отдохнуть хотя бы там пару месяцев для того, чтобы прийти в себя, перестать испытывать вот эти постоянные негативные чувства. Это такой способ избегания. Они нанимают людей, есть в Украине, есть в России, есть во многих странах такие вот полулегальные или совершенно нелегальные частные тюрьмы. В которых отправляют алкоголиков и наркоманов, приезжают такие ребятки, вот э, там, забирают машину, силы отвозят, решетки, все как положено. И там человек начинает осознавать определенные э, жизненные знания начинает приобретать, так это назовем. Но это не приносит никакого результата. Почему? Потому что, во-первых, это незаконно, и любой из этих людей знает, что это незаконно. Соответственно, если вы против него нарушаете закон, то, и по сути, вы позволяете ему нарушать против себя тоже закон. То есть он имеет право это сделать. Это, во-первых. А во-вторых, рано или поздно он оттуда выйдет, сбежит, и там к нему не очень хорошо относились, я вас уверяю. Там его били, там над ними издевались, там ему не давали кушать. И он копил в себе вот этот весь негатив, и он разместит его не на себя, он разместит его на кого-то из тех людей, которые его туда отправили. И все повторится с новой силой, все будет еще хуже. И ну, на самом деле это не выход в контексте временной передышки для родителей я их понимаю потому что порой они переживают такое безумие что Надо даже сказать, описать не других инструментов. возможно они видят не инструментов не нету точно так же. нет других инструментов государство не предлагает возможности какой-то да И если есть там какие-то государственные центры то э, во- первых они не самые эффективные не самые хорошие, вот. А во-вторых, они, ну, как бы их мало. Например, в Украине я знаю два всего лишь два, вот. И десять тысяч негосударственных. Паша, что делать? Куда идти? Вот если человек родители, да, увидели, что их э, ребенок наркоман, или муж беспробудно пьет, что делать? Куда идти? Есть определенный алгоритм, что делать. Ну, во-первых, нужно начинать с себя. Ты абсолютно правильно сказала, mm -hmm. нужно начать себя правильно вести. Есть такой термин "жесткая любовь". Если вы ставите жесткие рамки для своего, для зависимого человека, это совершенно не означает, что вы его не любите. Наоборот, вы делаете это для того, чтобы ну человек понял, осознал положение в котором он сейчас находится не нужно его обстирывать, не нужно застилать за ним кровать не нужно давать ему деньги не нужно его кормить обрезайте все максимально создавайте боритесь против зависимости ее же методами создавайте адекватные условия опять же относитесь к человеку как не к своему он не в беду попал он сам эту беду домой принес это разные вещи знаешь, существенно разные, если человек шел, поломал ногу и там нужно о нем позаботиться, либо когда человек каждый день выходит и сам эту беду приносит домой. Когда родители дают деньги на наркотики, либо на алкоголь, то они должны четко понимать, что они дают деньги на смерть. Вот, реально они дают деньги на смерть, и каждая, э, каждая там, бутылка водки, либо каждая там, доза какого-то наркотики может оказаться для вашего ребенка смертельной, и вы должны это понимать. Вот. Когда они дают, они откупаются и выдыхают, и какое-то время чувствуют себя спокойно, вот. когда им никто не теребит, никто их не шантажирует. Но, тем не менее, это не выход, это лишь приближение к какому-то нехорошему. К концу что нужно делать нужно четко поставить определенные рамки пускай платит за квартиру пускай убирает пускай идет работает нет если до он не выполняет эти условия если он там разворачивается mm. и уходит что делать разворачивается и уходит это его выбор отлично он далеко не уйдет он далеко не уйдет да и э, дело в том что когда человек ставит на весы там, я не знаю, свое употребление, свою какую-то там мимолетную радость, вот, свою зависимость и семью. Вот, и нужно делать определенный выбор этому человеку. Вот. В первую очередь, вы должны смотреть, если он готов это все разменять, это его, это его дело, тогда он, ему не стоит рассчитывать на поддержку и не стоит рассчитывать на помощь от вас. Вы должны ему говорить. Если, если это не жена, тут разные вещи. Если это э, мама, да? Маме, мама куда денется, вот, будем откровенны? Да. Мама ему четко должна сказать, что «сынок, я готова тебе помочь, но я не буду играть в твои игры, я не буду потакать твоему употреблению» вот э, будь добр либо ты выполняешь вот все что я тебе сказала либо до свидания раз ты такой классный крутой плати за квартиру не можешь платить за квартиру и живи на улице это жестко часто говорят это как-то не, не, не, не по семейному это как-то не по православному или еще что то это все оправдание. Вы таким образом помогаете этому человеку. Ваша задача сделать так, чтобы он к вам пришел и сказал, я некомпетентен. То есть таким образом он признает свое заболевание, свою беспомощность. Говорит, я некомпетентен, я не могу справиться, мне ничего кушать. Помоги мне, пожалуйста. В этом случае... Пошли к врачу, да? Можно? Да, хорошо, окей, давай. Мы тебе будем помогать. Дальше нужно человека привести к наркологу который почистит ему кровь. В случае с алкоголизмом это действие вообще, в принципе, обязательное, потому что там очень велика вероятность побочных эффектов в виде там, психозов, «белая горячка» и так далее. То есть нужно провести детоксикацию обязательно, и после этой детоксикации человек не выздоровел. Нет, не выздоровел. Вы сняли ему физическую зависимость, и ему нужно теперь э, длительным образом реабилитировать. Он должен научиться жить по-другому, научиться воспринимать жизнь по-другому, у него должно поменяться мировоззрение. Без этого он просто обречен вернуться обратно. Много родителей, которые пытаются справиться по-тихому с этой проблемой, они говорят ну, «Слушай, ты что, не можешь не употреблять наркотики? Это же так легко! Ты что, не можешь не пить? Это же так просто!» А некоторые покупают машины своим детям и говорят, ну, ну, так знаете, они там думают, что они самые умные, покупают машины, говорят, он пить не будет, за рулем же нельзя. Вот. В итоге нет машины, вот, и проблема, как была, так и осталась, а то еще и как бы усугубилось. Вот. Это не работает. Здесь есть четкий алгоритм действий. Легкого пути нет. да Паша, такой вопрос. Как убедить человека, что он уже алкоголик, если он тихий, зарплату домой несет, но выбивает каждую пятницу 300-400 грамм? Кстати, еженедельное употребление а – это уже алкоголизм или только ежедневно? Тут нужно, опять же, видишь, тут есть определенная грань. Вот с алкоголем всегда так. Тут есть определенная грань, да, ты там, ну, э, Ты можешь себе, вина, да, выпить, ты можешь себе 5 -5. например, расслабиться и выпить бокал вина, да? когда-нибудь. Либо на Новый год ежегодное употребление алкоголя на Новый год. Это алкоголизм? Ритуальное поедание пищи и употребление алкоголя. Да. Ну, то есть... Мы еще, да. еще из этого, еще из Инстаграма. Все. <связь> да, да. Тут нужно четко понимать, а это он каждый, каждую пятницу употребляет алкоголь. Вот. В другие дни он его не употребляет. Вот. У меня есть сомнения в отношении того, что он э, зависим от алкоголя. Э, скажите ему, пускай, ну, почему это вас ну, тревожит? Я думаю, Паша, вот, я образ... думаю, что это тот вопрос, когда да, надо начать с себя, и вот, возможно, терапию начать с себя, и вот эти вот решать другие проблемы, которые толкают этого человека на то, чтобы да. употреблять. Почему, Паша, почему такой... это тревожит того человека, который задал вопрос? Вот это очень важно. Да. Потому что оно как бы Следующий вопрос. Да. Я слышала, что есть три стадии. А, нет, пардон. В какой семье не вырастет зависимый ребенок? То есть, какая должна быть семья, чтобы ребенок был здоровым? Вот так. Семья должна быть честная, конгруентно честной. Это очень важно. Когда семья соответствует, тогда нет никаких причин для того, чтобы в этой семье развивался ребенок с зависимостями какими-то. Если в семье, ну вы же знаете прекрасно, как ребенок воспринимает информацию, как он воспитывается. Дело в том, что то, что вы ему говорите, он слушает в одно ухо, оно ему входит, другое выходит, он смотрит, что вы делаете. И если папа либо мама пьет и говорит, что это плохо, точно так же, как и если папа или мама курит и говорит, что это вредно для здоровья, ребенок, безусловно, сделает свои выводы и слушать вас не будет. Вот. Если бы все люди, все дети на Земле были послушными, у нас бы был идеальный мир, если бы они слушали все, все то хорошее, что мы им говорим. Они так не делают, они копируют наше поведение. Вот. И очень велика вероятность того, что если в семье был папа там, наркоман либо алкоголик, либо дедушка наркоман-алкоголик, бабушка, велика вероятность того, что ребенок вырастет зависимый либо зависимый человек. Вот. И в первую очередь нужно общаться со своим ребенком, нужно проводить с ним время. Не, не банально, посиди на кухне, делай уроки, а я помою посуду, а отдавать ребенку свое внимание, отдавать ему свое время так это назовем, и проводить, проводить, проводить действительно, играть с ним в какие-то его игры, не в те, которые вам нравятся, а в те, которые ему хочется. Вот это совершенно разные вещи. Вот. И в такой семье ребенок будет чувствовать полноту. Конечно же, очень важно, чтобы в семье был и мама, и папа. Это очень важно, потому что на определенных этапах и очень нужна и важна мама, на определенных этапах очень нужен и важен папа, нужно быть, должно быть и мужское начало, и женское. То есть, конечно же, в гармоничной семье зависимым ребенок вряд ли вырастет. Хотя, опять же, нет никакой системы, которая бы вам гарантировала это. Ошибки совершают все очень важно на, ну, как бы заметить на начальной стадии то, что что-то пошло не так, и есть определенные признаки. Мы, в принципе, учим, каким образом заметить, когда у ребенка начинаются не те интересы, не те друзья вокруг него. Вот, – По поводу других моё мнение да, – это то, что нас делает наше окружение, я за то, что, во-первых, родители, чтобы стремились, развивались и общались с успешными людьми, и, соответственно, обеспечивали достойным окружением своих детей. Ну, – Безусловно. Потому Нужно кто... думать, в какой школе учится ваш ребенок. если это какая-то школа ну, не, не, не по самая по хорошая. – противоречивые есть тоже мнения, потому что я знаю, что есть школы вроде бы благополучные, вроде бы там учат только хорошие дети, тем не менее, там совершенно спокойно можно купить дозу. Я, по крайней мере, такое читала в интернете. Я с этим не сталкивалась, у меня дочь закончила школу давненько, да? сейчас вот у меня младший ребенок в школе, поэтому это мы, И, сейчас конечно, мы, вот сейчас, дозу... мы сейчас не про дозу, мы сейчас про окружение. Дозу можно купить да? на любом заборе, написано адрес сайта, на котором абсолютно любой ребенок, даже пятилетний, может купить дозу. Вот. Сейчас такое время, к сожалению. И это все безнаказанно, И полиция, и милиция, они поймать этих преступников не могут, потому что они таким образом действуют с системой закладок. Они просто на смс сбрасывают адрес места, где режет наркотики. А ребенок через определенную систему перевел им деньги. Они не видят даже, кому они продают им все равно. Вот. Mm -hmm. Поэтому должно сейчас купить вообще легко. Окей. Okay. Паша, такой вопрос. Почему некоторые люди могут всю жизнь быть выпивающими и при этом быть социально активными? А семья, дом, карьера, хороший заработок, а другие быстро переходят к запоям? Почему так бывает? Что одни могут выпивать себе всю жизнь, а другие, вот, попробовал и скатился? – Ну, вопрос воспитания. Вопрос воспитания, вопрос какой-то наследственности. Я имею в виду сейчас не генетическую наследственность, а гены алкоголя, либо гены зависимости. Ну, по крайней мере, его не доказали, что он существует. Вот. И я в это мало верю. Я верю в то, что поведение человека можно каким-то образом корректировать как в минус, так и в плюс. Вот. Каким-то образом, человек да, мы теряет. Мы знаем, что мы можем, да, можно вызвать у человека те или иные да. реакции, да. Каким-то образом, человек теряет у себя дома авторитеты. Перестает мама быть авторитетом, перестает папа быть авторитетом. Причины для этого могут быть огромные, разные совершенно. Родители расходятся, они между собой ругаются, он это все прекрасно слышит. Разные случаи были, просто целая масса, и родители ловят своих, me, дети ловят своих родителей за изменами, и они просят потом не рассказывать папе, не рассказывать маме. И, ну, Естественно, дети моментально обесценивают и семью, и каждого из родителей. Вот. Но почему именно так происходит, что кто-то достаточно слаб, а кто-то силен, вот. вопрос как раз состоит в том, что у человека есть определенная предрасположенность. Наркотики употребляют тоже очень многие люди. Ну, например, в природах дают какие-то, ну, часто, дают там кесарево сечение делают. Вот, морфин дают еще что-то, но ведь люди не становятся наркоманами. Человек внутренне готов к тому, чтобы стать стать на этот путь, потому что внутри есть нересурсное состояние. Он недоволен да, своей жизнью это психологический настрой. Да, я поняла, да. Он недоволен своей жизнью, он несчастлив, ему плохо, у него душевная боль какая-то. И в какой-то определенный момент он принимает анестезию и понимает, что ему хорошо. И все, и Парни. дальше уже... Понятно. По Тут очень да. такой вопрос сложный. Смотри. Если мужчина из европейской страны с великой древней алкогольной традицией пить с 12 утра, уже норма Скрыт алкоголизм то есть неосознаваемый у 70 жителей столицы мужчина психологически самодостаточен успешен в делах имеет достойное окружение но из-за этой нормы в кавычках считает что выпивать круглосуточно это нормально Аддикция очень сильная в течение ночи пьет бутылку вина из горлышка вставая чтобы сделать очередные глоточки физическое тело становится ненормальным при отсутствии попадания алкоголя в кровь 4-5 часов издержания появляется тремор рук, тело краснеет кожа, настроение падает в минус, то есть физиологическая зависимость очень яркая. Мнение эксперта, как посодействовать по сознанию или бесполезно? Как показать зеркало человеку? Сказать, а -а -а. ты алкоголик? – Вы понимаете, дело в том, что ну, алкоголики, наркоманы – это в большей степени люди, социопатического склада какого-то. да, У них, может быть, нарциссический какой-то нарциссический характер. Вот. Это люди, которые так просто не признают свою проблему. Им нужно показывать путем лишений. Да? Например, если семья распадается, да, лишается этого. Либо он теряет какие-то средства либо еще что то но есть много людей действительно вот возьмем украинскую украинских политиков я могу сказать с ответственностью за свои слова что там около 30 процентов людей которые злоупотребляют наркотическими препаратами мне это видно вот. и это периодически средства массовой информации периодически это подтверждает вот. тем не менее они миллионеры миллиардеры у них все хорошо каким образом вы им докажете, что они неуспешные люди, как с этим бороться. Ну, каким образом? У него все хорошо, он за все заплатил, у него все куплено, у него огромное состояние, он может себе позволить быть таким, каким он хочет. Вопрос в том, можете ли вы себе позволить жить с человеком рядом, который вытирает от вас ноги за счет алкоголя. Да? Если вы не можете с этим смириться, да не живите с ним. Если вы можете с этим смириться, ну тогда живите. Да. Как, да. как вы будете ему показывать, если он состоятельный, если у него все хорошо? Ну, бывает такое, бывают такие случаи. Как правило, нет. Как правило, нет. Да, этот человек погибнет, там, не знаю, ближе к 50-60 годам, к сожалению, его сердце не выдержит, но это его выбор. Ну, все-таки, как ни крути, это его выбор. Он имеет право покончить жизнь самоубийством, в конце концов. Ну, мы не можем ему руки связать, он может это сделать. Черный такой у нас сегодня, да. Ну да, я понимаю, на терапию к человеку, который задал вопрос. Так, следующий вопрос. Uh, у меня есть знакомый, зависимый от наркотиков. Очень долго его семья пыталась вылечить, но он срывался. Сейчас он встретил девушку, влюбился, уже больше года ничего не употребляет. Возможно ли, что зависимость ушла? Или когда они расстанутся, он снова начнет употреблять? Такой вот вопрос. Бывает очень часто так, что человек употребляет наркотики, алкоголь. Потом происходит какое-то вау-событие резкое. Такое. О, класс! Вот. что-то происходит и это переключает человека, да, эмоции какие-то он начинает испытывать более сильные, он начинает что-то делать ради чего-то, ну, например, рождение ребенка для женщины, для девушек очень часто рождение ребенка, курить бросают, пить бросают. Ну, много чего бросают, в том числе и употребляют наркотики часто на какое-то время бросают. Но человек не проработан. Любой стресс, любой удар жизни вернет его снова в употребление наркотиков, потому что он не знает другого выхода, он не знает, каким образом жить по-другому. У него он uh -huh. просто не умеет, он технически не умеет. У него есть дорожка протоптана, он будет по ней ходить и будет внутренняя тяга к этому кайфу у него останется на всю жизнь. Вот. И он подсознательно будет искать причину, почему он себе может сейчас позволить снова напиться, либо снова употребить наркотики. И, например, кто-нибудь из близких умирает, либо что-то там происходит, он теряет какие-то деньги, ну, неважно что, что угодно, любой стресс. И он снова пойдет по той же той дороге, по которой ходил. Такой вопрос: тревога за зависимого вечный спутник тех, кто его окружает. Не могли бы вы дать практические рекомендации, как уменьшить ее или переключить внимание? То есть, что делать тревожной матери, которая знает, что ее сын в алкоголе, и вот он нашел, взял у соседа 10 рублей и ушел в ночь? Как матери перестать тревожиться? Мой ответ никак. Не очень крутая штука, есть называется, займись собой. Займись собой. Люди, у которых в семье есть зависимый человек, то есть они созависимые, они зависят от его болезни, то есть каким-то образом. Очень много родителей, они приходят, у нас там проходят семинары определенные трехдневные, и запрос, когда родители дают, они часто говорят. Я хочу, чтобы у моего сына или дочки все было хорошо. А для себя что ты хочешь? А что для меня? Для меня ничего не надо. Главное, чтобы у моего сына или дочки было все хорошо. Если у него будет все хорошо, да -да -да, то у меня, -то то у меня тоже будет все хорошо. То есть человек себя полностью обезличивает, привязывает свое эмоциональное состояние, материальное, любое состояние. только другому человеку, пусть даже это ваш сын, но это в корне неправильно. Это, на самом деле, во-первых, вы себя предаете, во-вторых, вы таким образом не поможете ему осознать либо избавиться, вы, наоборот, только лишь потакаете ему в употреблении, когда он знает, что что он в любой момент припрется в любом состоянии его с распростертыми руками примут, будут лечить, мыть, стирать, кушать ему готовить, да а будет, он лишь да, будет. Он спать, да. Смысла да, нет. Да. Есть такая рекомендация четкая: займись собой, начни получать удовольствие от других каких-то вещей в жизни. Слушай, это да, выбор да. твоего сына либо твоей дочки. Так себя вести. Пойди, пожалуйста, сделай себе маникюр. Вот, сходи к косметологу. Пойди, пожалуйста, на марафон «Автор жизни», займись собой, э, пойди на индивидуальную психотерапию. Да. Паша, начни, развиваться, начни развиваться. Да, начни mm -hmm. развиваться. Э, имеет ли смысл кодирование от алкоголизма? Вот, кстати, тоже интересный вопрос. Да, от алкоголизма в некоторых случаях э, на какое-то время работает кодирование, и там еще подшивки как-то делать. Я, честно говоря, не особо да, в кто этом Кто-то там на три, якобы на пять, ну и, Ну, во-первых, если на человека подействовало кодирование, то это четкий признак того, что он способен прекратить употребление навсегда. Это первое. Второе, когда человек кодирует на год. Ну, мне лично это выглядит как, ну, как бы для меня это смешно. Почему? Потому что человек берет передыш передышку на год. Вот. И врач-нарколог ждет, когда он к нему вернется через год или через полтора, когда он снова сорвется на курс. Да. Да. Зависимость имеет такую структуру. Дело в том, что чем чаще человек бросает, чем чаще он находится в ремиссии, тем с большей силой он потом входит в это употребление. То есть ему нужно еще больше, он еще глубже входит в употребление. И это очень-очень такая нехорошая штука, она может сыграть совершенно не тот смысл, который вы вкладывали изначально. Но на каком-то этапе, на каком-то этапе, если человек уже великовозрастный, я имею в виду, ну, например, ему 60 лет, 70 лет, вот, ну, на реабилитацию его не возьмут. Ну, нет у нас реабилитационных центров, в которых берут, ну, кроме религиозных там каких я не берусь утверждать на сто процентов, но 60-70 лет кодирование либо подшивка какая-то – это часто э, очень действенный случай для того, чтобы человека ну, хотя бы привести в порядок на какое-то время. Вот. Но в любом случае нужно четко работать над собой. Работа над собой э, гарантирует человеку полностью изменение его жизненной позиции. Ну, так, Паша, я вижу, например, в этом, как, допустим, если человек закодировался, и за этот год, он так вырос личностно, да, что да. он через год, когда этот год истечет, и у него не, не будет необходимости опять возвращаться. Если, он, если дошел он уже даже, например, отметил, и ждет, угу. когда ему можно то, конечно, да. вообще -то, конечно, мы же с тобой знаем, что это практически самообман, но он на многих действий. – аня вырывают как? эти ампулы вырывают из себя да, вырезают сами это там просто это, это ужасно что они там делают вот. вопрос паша риторически как не пить каждый вечер как, как не пить, пить каждый? каждый вечер каждый ну, вечер жизнью не... ходил посал ну, целый день устал налить бокальчик вина расслабиться или 100 грамм там, там, блю, водки, очень. Блю, да. Это очень круто, я это очень поддерживаю, это очень здорово. Вот. Пейте себе, ради Бога, на здоровье. Просто если человек ставит запрос, как не пить, то он же на самом деле никак. Вот. Этот запрос он просто технически не сработает. Что он хочет вместо этого? Что человек хочет вместо этого? Вот это самое важное. Я тоже не... да, задайте себе вопрос, как вы хотите, чтобы было, а не, как... не было. Запрос не пить не работает, запрос не курить не работает, запрос не нырять там тоже не работает. Вот, вот как, как бы нужно, как... нужно понять, что вы хотите сначала для того, чтобы да. что-то изменить. Как заниматься спортом каждый вечер, или как. Читать ребенку сказку каждый вечер или как э, читать умную книгу каждый вечер, да? Ну, во-первых, про сказки. Тут нужно тоже четко э, подобрать нужную литературу для детей, потому что когда мы э, читаем детям сказки, мы им встраиваем определенные алгоритмы поведения тех персонажей, э, которые у нас в сказках есть. Вот. и если будем на сто процентов честны и отследим очень очень многих людей, которые, а, а, которым читали на ночь определенные сказки, мы увидим, что их жизнь каким-то образом м, похожа на жизнь тех героев. Которые были в этих сказках. Вот неимоверным образом. Можно это отследить. Сто а, но... процентов. Я за то, чтобы качественно сказкотерапию. Да, нужно понимать, какие сказки вы читаете. Это во-первых. Ну, а как это делать? Планирование. Просто планируйте каждый свой день. Это на самом деле очень легко. Можно научиться планировать, можно это делать каждый день с вечера и четко соблюдайте свой план. Но вы должны понимать, ради чего. Знаете, просто так заниматься спортом, либо просто так читать сказки своим детям, на черт это надо? А ради чего? Вы должны четко понимать, а, поставьте себе это цель. – Это был пример от меня. Это не, мы немножко сейчас не туда ушли. Так, да, да. Такой вопрос. Алкоголь для мужа ⁇ это расслабление, отдых, как у меня было с едой до матрицы. Заменить ему отдых, придумать развлечения, чтобы не хотелось пить. Да, от меня вопрос. Да, конечно же, другой отдых предоставьте. Муж пьет, но тихий, не бьет, не скандалит. Дочка его очень любит. И вот как здесь? Ну, можете не разводиться. Если не пьет, то значит можно Что делать? Вопрос, вот знаешь, на самом деле, муж пьет, он тихий, дочка любит. Как развестись? А вы его любите вообще? Если вы его не любите, вы ему портите жизнь. Даже если он пьет, он вам тоже портит жизнь. <Слышка> да, вопрос, <связать> почему он пьет? Возможно, он пьет именно потому, что нету взаимоотношений качественных в семье. Именно... поэтому пьет. Может быть, действительно лучше развестись, и он от этого пьет. перестанет. Кстати, <связать> да, он перестанет пить, пить, возьмет себя в руки, и станет Мем вообще. Молодой, да. <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> что делать, если человек не понимает, что у него изы? он считает, что курить травку каждый день – это нормально. Он не может признать, что он наркоман. Ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Ну, да. Сам алкоголик может без посторонней помощи бросить пить? Мы знаем, Есть. что некоторые могут. Да? – Есть случаи, да, но они единичные. Знаете, как бы взять их в какую-то массу статистическую, я бы не стал. Единичные случаи. Иногда у человека, что-то переходит, как то переоценка ценностей происходит, и он ну, может не только прекратить употреблять алкоголь, он может прекратить э, там, я не знаю, что делать. Он может уйти в религию, и у него могут ну, совершенно другие ценности появиться. Безусловно, может быть. Может быть. Но очень редко. Если муж не алкоголик, но два раза в месяц напивается в зюлью и ничего не помнит. Пора бить тревогу. Думаю, да. Это признаки, на самом деле, определенных слабостей. Если он не помнит, если он упивается стабильно два раза в месяц, это признак того, что... Нужно что нужно что-то делать. Нужно искать первую причину, благодаря которой он вообще употребляет алкоголь. Его явно что-то не устраивает, он даже может этого сам не осознавать. Но ему бы не помешала ну, какая-то работа с терапевтом каким-то, либо с психологом. — Почему происходят срывы? ну Я думаю, что срывы происходят, потому что человек не определен в своих цены, целях, да? да, и какие еще причины? Тяга, внутренняя тяга употребления наркотиков. Вот, понимаете, это как Адам, Адамово яблоко, да, вот э, с того момента, как люди э, попробовали удовольствие, у них есть этот опыт. И у, у него есть этот опыт употребления каких-то психоактивных веществ. И он знает, что с помощью этой таблетки можно справляться а, а, с какими-то тяжелыми ситуациями, с какими-то душевными болями. И у него будет это тяга всю его жизнь. И он будет искать причину, каким образом снова испытать эти чувства это нормально это нормально но человек должен это осознавать что у него есть эта тяга он должен понимать что он болен вот это то о чем мы начинали и то с чего мы начинали человек должен признать свою болезнь признать свою болезнь это взять ее определенным образом под контроль не первый раз кодируют сына алкоголика в кредит. Оправдание, я его спасаю, я же мать. Что же делать? А, Во-первых, тут вопрос у меня к человеку, который задает этот вопрос. ну А вы кто для этих людей? да Если это просто вопрос со стороны, то ну матери на психотерапию, я считаю. Вот матери, у, них которая... такая, у, них у них такая игра, игра. Да, да. Да. им Он, хорошо. Да, да. Им хорошо, она спасает, вот, он ей дает возможность спасать. Ну тут всем, да. всем хорошо, все здорово. Не в становитесь третьим в этой компании, вот такое большой... Останетесь виноватым, вот. это вы все Вопрос по поводу того. Что не обращайте внимания на того человека, который пьет, пусть он значит опускается. Да? А если вы будете mm -hmm. дальше опускаться, и божевать, вот что делать, отлично. Ну, вот... это, вообще, это вообще прекрасно. Человек mm -hmm. для того, чтобы начать выздоравливать, человек mm -hmm. должен дойти а, на наркотик. Наркот... Фолитической усталости, так это назовем. Для кого-то дно. Это когда он, например, и он ему это дно. Вот, и мне теперь придется идти и что-то с этим делать. А для кого-то дно оно гораздо глубже. Кто-то идет, в том числе и бомжевать. Но очень часто своими благими намерениями окружение близко, позволяет ему это сделать быстрее. Понимаете? Вы должны ему, его ужать со всех сторон для того, чтобы искусственно его на дно опустить, а не ждать, пока его жизнь туда опустит. Опустите его на дно искусственно, покажите ему, что он несостоятельный. Вот. Когда у него будет выбор идти на мусорку, либо прийти к вам попросить помощи, он придет к вам помощи просить. И тогда вы уже сможете каким-то образом его направлять. А до этого у него все хорошо, он успешный человек. Ну вот сами подумайте. Человек приходит домой пьяный. Ну вы там что-то поворчали. Ну хорошо, это же ничего страшного в этом, нету, правильно? Все бабы дуры, да, он же так думает. Вот. Он э, об этом говорит так со своими друзьями. И вы там ворчите, но у него все хорошо. Он чистенький, чистенький. Деньги у него есть, есть, жена есть, есть. А у него есть где спать. Не важно, что он там на коврике либо где-то на кухне спит. Это не имеет значения. Вот. Видимо, у него все хорошо. Э, еда у него есть, есть, но вы же не сможете его не покормить. У него все классно, его все устраивает. Зачем ему прекращать употреблять? Ради чего? У него да. все отлично. Так, что делать, если молодой человек достаточно зарабатывает, хватает на все расходы, отдыхи и так далее, и при этом есть алкогольная зависимость и не имеет смысла жизни? Только на психотерапию, во-первых, вам, а во-вторых, этому человеку. Сам запрос, вам... сам вопрос не имеет смысла жизни. А зачем вы спрашиваете, что удачный не имеет смысла жизни? «Мой брат-алкоголик. живет с мамой. Неоднократно лежал в больнице. Меня беспокоит мама. У нее всегда присутствует чувство вины по отношению к нему. Каким образом у него получается это ей вбить?». Ну, во-первых, мама сама, да, мама глубоко созависимый человек, и маму нужно вытаскивать в этом случае, и маме предложить психотерапию. Но мой взгляд... – Ни не может, у кого не, мо не может он... получиться вбить кому-то что-то, если этот человек не позволит. Ну, по поводу чувства вины, кстати, я искренне приглашаю маму на марафон «Жизнь без чувства вины» и «Автор жизни» тоже. Вот, вот знаете, все, у кого… Извини, Паша, я немного себя порекламирую. Давай, давай. Все, у кого именно созависимое поведение, я вас приглашаю на марафон «Автор жизни». очень хорошо помогает, очищает мозги. Этим ростом над собой вы поможете себе. Так, в семье двое детей, один вырастает алкоголик. И обращайтесь, ну, то есть вопросы я здесь не увидела. Обращайтесь в реабилитационный центр, Паша, куда бежать, куда идти? К врачу наркологу, к вам в реабилитационный центр. Можно ли что-то сделать онлайн? Что ты можешь порекомендовать? Каждый, каждый случай это индивидуальность. Вот. Я не могу рекомендовать по таким минимальным параметрам людям. Мы можем дать номер телефона, ну, телефона Центра. У нас есть сайт, на который вы можете зайти. Неважно. Да? А... Не а у, вот у, у нас со, все, со всего со всего постсоветского пространства да. люди. Вот. Но мы работаем и в консульте онном плане работаем и дистанционно. Но дистанционно алкоголизм и наркомания не лечатся. Это, сразу я вам говорю, нереально. Просто нереально. Нету в этом никакого смысла. Если бы так было, было бы здорово, но, к сожалению, нет. – Расскажи пару слов, что представляет собой Центр ваш? Как там живут ваши допечные, что там происходит? – Значит, Центр реабилитации... Центр реабилитации Источник. Мы находимся в Очаковском районе Николаевской области, это Украина. Это большой дом, в котором находятся ребята до 35 лет. И среди них есть и алкоголики, и наркоманы. Они меняют свою жизнь каждый день по определенной программе. Программа построена по принципу лестницы роста. И вообще, я бы порекомендовал каждому человеку проходить подобные программы, потому что они неимоверно прокачивают все сущности человеческой души, тела, разума, и дают огромные возможности для человека. Но в данном случае мы заточены на работу непосредственно с химическими зависимостями. И ребята проходят программу, меняют свою жизнь, осознают свои ну, нехорошие стороны, делают из них ресурсы. Вот. И длится это где-то от одного года до полутора пребывания у нас. За меньший срок, к сожалению, качественно помочь человеку освободиться от наркотиков либо алкоголя невозможно. Мы пришли к такому выводу. Поэтому если вы слышите, что где-то там вам рассказывают, что за месяц, за три месяца, за полгода вам помогут и все будет супер, то с высокой долей вероятности либо это люди какие-то супергении, о которых мне еще неизвестно, либо это мошенники. Ну, в большей степени так. Вот. И ребята, нет. которые к нам приходят, они приходят не всегда по доброй воле. Что это значит? Это не, не значит, что они прибегают к нам и кричат «Я хочу лечиться». Они вынуждены. Они вынуждены. У них нет другого выбора. То есть их родители перекрывают им возможности все, кроме одного. «Иди лечиться». И они вынуждены лечиться, и потом благодарят своих родителей, и потом Счастливы, что они таким образом с ними поступили. Вот. Они оставляют, родители оставляют. Паша, у нас наша... наш эфир. Угу. Э, вот 18 секунд осталось. Мы сейчас выйдем да. еще. Я хочу, чтобы ты еще сказал пару слов. Да, тоже не